Красного Севера нету? Правда, Нету Красного Севера. Уважаемые пассажиры, наш канал справится в аэропорту города Салихар. Температура воздуха минус 14 градусов, Местное время 16 часов 95 дня. Полчаса, а еще видите на заднем плане как и ДПС, и сотрудники снегохода, здесь вот, за моей спиной, сейчас может идти, может быть нет, тропа снегоходная, здесь выходные проверяют ребят, которые приезжают из поселка, по реке, по тундре, наличие у них, ну, удостоверение вождения снегохода, я в эпицентре событий здесь полным ходом идет зимняя путина я встретил главного рыбака немало привет. привет геннадий сысалятин человится а здесь здесь ничего а там дальше Ёрш. Ёрш. а здесь чурагайка классно а здесь яма получается да вот 9 метров о посмотрим так, так так так вот она на удочку, щурогайка, где она тут у меня в камере даже, Во, попали вроде Вот такие вот тут вот, хищницы водятся, на что водите? На кишку. На кишку, да? Технология ловли маленькой щуки очень простая. Главное, чтобы был крючок, на который можно надеть сначала приманку, а потом и подсечь рыбу. Размер блесны крючка заметной роли не играет. Многие рыбаки используют простые джиг-головки. А вот любимое лакомство зубастой – это кишечник своих же сородичей. Щука и щука. Каннибал одним словом Вытащил первую щурогайку, считай приманкой обеспеченным. То есть, когда щурогайки нету, первое, что берешь, вот такую штуку, Да. Вот шею лучше. А на креветке ловят пузьяна, да? Ну, да. Кузьяна, чтобы ловить нужно иметь за каждую голову 925 рублей с собой. Вот. А ловить его можно, за это не расстреливают, правда? Но деньги за это берут. Да. да. и конечно не здесь, а где-нибудь на сади, да? Там еще не знаю, зимние косули, не позже? уже доезжают, да, ребята? Друзья, ребята ага. ну, вот. Мы на следующий раз туда поедем. Ну с деньгами. Ну с деньгами. Давай. что-нибудь ездил уже? я нет. что что там? дорогу что сделали. Это? это что такое за рыба? отсюда а не знаю что это. ну малек короче. Ещё и что чурогайки поэтому здесь много. это чурогайка клюнула. Ага. вот. и мы ее вытащили. А и внутри у нее, вот такая штука. У нее, да? изо, у нее изо рта вот такая штука вылезла. И, и она живая была. Есть здесь хорошо, короче, чурогайки. Да. И ваши блесна, и маленькие мальки есть. Выбирай, что хочешь, да? Да, да, да. Вот тебя папка ругает, если ты с ним на рыбалку не ездишь. А если ездишь, ругает, когда не поймал. Нет? Тебе нравится рыбалка здесь? А в чем вот я не понимаю, слушай, сидишь, мерзнешь, холодно. Снег идет, там пацаны в PlayStation играют где-то дома в стойкеарде, друзья, одноклассники. А ты тут мерзнешь? Зачем? Чем? Да зачем? Интересно? Да. да ладно. помаши там, привет рыбакам всем передай. Вот так, все, молодец, удачи тебе. Я вам сейчас покажу, друзья человека, легенду ямайской рыбалки, автора программы рыбалки и охоте на всем емолонииском автономном пространстве Андрей Путем. Здравствуй. Здравствуйте! Вчера у него день рождения было. Вот. Здравствуйте, и, ду... уважаемые тюменцы! И все жители России, и США даже. Да, и всей ближние и дальней Европы. Европа, конечно. Мы же выходим в открытый космос практически. Вот, сердце не дает покоя. Почему без удочек? Ой, хотели на снегоходе прокатиться, подъехали в лодочной станции. А там стоят ребята, которые любят смотреть, как катаются на да, снегоходах. Да, да, Мне да. понравилось, честно говоря, рыбалка такая первая, это когда еще дороги нету, да, соликарь практически отрежут. Вот это место такое спасает заждавшихся ледоставок рыбаков. Да, да, да. Ты здесь ловил рыбу, Андрей? Да, я начинал отсюда. Какую самую ценную породу рыбы ты здесь поймал? Ну... Та, которую наказывают большим штрафом, не буду ее произносить. Ну, бывали случаи, Фух. что да, хорошая, да. благородная, ценная рыба здесь попадалась. Да. Когда да. еще не было штрафов, давай так скажем. Да, и вот здесь прямо приходят, сверлятся, кто с колясками, кто с саночками, кто с детскими маленькими снегоходиками, ловят полные саночки. Рыбы. И разворачиваются, идут домой жарить вот, ее. Вот такая вот рыбалка. Это, знаете, что сейчас называется в Европе и в Москве? Street Fishing. Вот. Это рыбалка в черте города. То есть тридфишинг соликардием возможен в любом месте. Уличная да, уличная рыбалка. На телеканале ЕМАЛ Регион есть такая программа. С полем. С полем. Да. Открытие подлетного сезона. Вот здесь, в черте города. Есть передача. Вот как раз эти же самые. Мы Ссылку окрепных. оставим обязательно, да, да, да. да. Геннадий Владимирович Сосолятин был главным героем. герой. Обяз... Обязательно оставлю ссылку. Андрей, ты мне скажешь. Трех рук. Так что смотрите внимательно рыбалку, рыбу, как я говорю, ловить можно везде, да. где есть вода. А вот как ее поймать, это другой вопрос. Смотрите канал Чешуя моя, смотрите программу с полем. Всем всего доброго. С полярного круга, с горячим приветом. Денис Новиков и Андрей Пока-пока. Не хвоста, ни чешуи. Вот.